Человек, как биологический вид, подвержен тем же законам жизни, что и другие существа на этой планете. Принцип очень простой. Когда условия хорошие, человек активно размножается. Когда условия плохие, человек не очень активно размножается. Однако, Этому э, некоторые посвящают такие теории, как э, теория золотого миллиарда, перенасыщение планеты, голод и тогда подобные вещи. Э, э, я считаю, что голода не наступит. Почему? В «Свободном доступе» есть описание эксперимента под названием «Вселенная-25». Забив в интернете название «Вселенная-25», вы можете подробно почитать об этом эксперименте. Один ученый создал крысиный рай. Там было максимальное количество еды, воды, не было никакой нужды, и объем был достаточно большой, чтобы крысы размножались и жили безбедной жизнью достаточно хорошо. Кризис еды, воды и так далее наступал на каком-то миллионе особей. Теоретически. Так вот, запустили в этот крысиный рай 4 пары. И они очень активно начали размножаться. Они размножались до тех пор, пока не наступила численность этих крыс. 600 особей достигла. Наступила стадия Б. Соответственно, первая стадия активного размножения была стадия А. На стадии Б... Появились так называемые отверженные. Это те крысы, которые поселялись как изгои, их выгоняли из популяции крысины, они поселялись в середине этой популяции, и их периодически на них нападали и обижали другие люди. Извиняюсь, крысы. На следующей стадии появились так называемые красивые, это те особи, которые отказывались от размножения, отказывались от каких-либо отношений, они занимались целыми днями только приведением себя в порядок, то есть вылизывали шкурку, там что-то питались и так далее, то есть они занимались только собой. В это же время появляются и так называемые злые самки, которые занимаются тем, что сохраняют свое потомство и очень агрессивно защищают свое потомство, нападая на самцов и нападая на остальную популяцию. Количество красивых увеличивается. Количество тех особей, которые создают семьи, уменьшается. И таким образом, когда достигается 1780-й день, умирает последний представитель данной популяции. Если вы почитаете полное описание этого эксперимента, то увидите цифры, когда данная популяция очень сильно не дошла до своего предела. То есть не наступило голода, не наступило перенаселение или еще каких-либо вещей, а тем не менее популяция вымерла. Название Вселенная 25, потому что эксперимент проводился 25 раз, и каждый раз были результаты одинаковые. Доктор Курбатов говорит о том, что мы рождены для борьбы и если у нас нет борьбы, мы вымираем. Другой психиатр говорит о том, что нам нужно испытывать шесть негативных эмоций и одну позитивную для нашей, нормального нашего существования. Каждый считает э, по-разному, однако видео, собственно говоря, о том, что, во-первых, любая популяция, будь это люди, будь это крысы, э, будь это что-либо другое, имеют э, три стадии. Начало, плата и конец, окончание. И если во время окончания нам некуда больше расти, то мы погибаем. А если нам есть за что зацепиться, то мы продолжаем жить. Как человечество мы живем несколько тысячелетий, но за это время человечество принимало совершенно разный облик. И разные -э -э -э поколения, разные культуры оставляли след в истории всего человечества. Когда умирает одна цивилизация, на ее месте появляется другая. В эксперименте, конечно, такого не было, потому что это был закрытый эксперимент, и не было доступа других особей. Однако в жизни происходит либо то, что данный вид прекращает свое существование, либо представители данного вида, когда возникает ситуация кризиса и все меньше рождается представителей данного вида, начинают снова активно размножаться. Поэтому нас пугают разными теориями, и если вы заметили, они часто противоположны, Голод на самом деле не наступит, даже учитывая то, что ученые разработали много различных продуктов, так называемых химических, и, как сказал один ученый, мы можем хоть завтра перейти на потребление химических питательных веществ но насколько это имеет смысл потому что продукты это не только потребление какой-то каких-то элементов каких-то соединений но это процесс приносящий удовольствие просто потребление какой-либо смеси как это часто делалось тяжело больными да это питает организм но не Имеет на данный момент каких-либо оснований. Проще съесть какой-либо продукт, чем поставить целый завод, который произведет вещества, необходимые для нашего питания. Так что если кто боится наступления голода, катаклизмов или каких-либо еще вещей, то таких моментов не будет. Я уже молчу про то, что периодически люди свое существование, они регулирует различными войнами различными экстремальными видами спорта и так далее то есть теми способами которые эту самую рождаемость могут сильно уменьшить вот так что Голода на нашей планете не наступит. А вот качество жизни ⁇ это каждый индивидуально отвечает за это качество. Как сказала одна моя знакомая, мы все живем в одном городе, но живем по-разному. И мы живем по-разному не потому, что кто-то мне что-то дал, а кто-то что-то не дал. В приведенном примере вы видели, что у всех... В принципе, было все одинаково. Но кто-то стал изгоем, кто-то стал красивым, кто-то стал злой самкой, а кто-то размножался до последнего. Каждый сам выбрал свою роль. У вас есть такая возможность выбрать свою роль и каким-то таким способом оставить в истории свой след. Возможно, это будет... Просто ваш ребенок. Возможно, это будет какое-то отношение к людям. Возможно, это будет что-то еще. Это вам решать, зачем вы сюда пришли и что вы здесь делаете. Качество жизни полностью зависит от вас.